Здравия, друзья, на связи Мошкин Владимир, вот моя страница ВКонтакте, смотрите, в общем, мне сегодня в чате скинули видеоролик, да, и я рекомендую каждому его пересмотреть, перезаписать, перезалить и давать всем неверующим. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что... Вот есть видеоролик на моей странице про бестопливные генераторы. Давайте уделим три минуты двадцать девять секунд и посмотрим его. Энергетика является основополагающим направлением жизнедеятельности общества. Этот многоделенный бизнес имеет безграничный потенциал развития. Однако человечество столкнулось с рядом фундаментальных проблем, которые создают сложности в развитии отрасли. Выработка добытого угля является причиной участившихся случаев землетрясений по всему миру. Сильнейшее загрязнение экосистемы процессами производства электроэнергии ставит энергетику в водоправданный удар общественной критики. А сложность исполнения современной электростанции и ее эксплуатации создают дополнительные трудности в развитии индустрии. Инновации в этой области сегодня стали необходимостью. Мы создаем электростанции разной производственной мощности, работающие от генераторов нового поколения, не имеющих магнитного сопротивления. Главная цель нашего проекта — дать человечеству энергию для выхода на качественно новый уровень развития. Мазут, уголь, газ, нефть и ядерное топливо больше будут не нужны.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 Мегаватт-контракт позволит концептуально изменить понимание законов потребления энергии. Наш продукт сможет быть интегрирован во все сферы жизнедеятельности и применяться в работе объектов различного масштаба. От стратегических ресурсодобывающих комплексов страны до автомобилей и дистанционно управляемых дронов. В целях создания максимально прозрачной и понятной инфраструктуры мы интегрируем в наш проект технологии блокчейн. Мы планируем запустить процедуру прохождения ICO, подкрепив наш проект своим токеном. В рамках ICO компания предложит мировому криптосообществу поучаствовать в токенизации мегаватт-контракта, что в свою очередь поможет перейти на новый уровень популяризации проекта. 30-летний опыт работы основателя технологии с электричеством и эфиром, а также знания, полученные во время проведения сотен опытов за эти годы, позволяют нам создать современную электростанцию, стоящую на 6 ступеней выше всех существующих аналогов. Мегаватт-контракт. Ваш токен для приобретения независимой электростанции. И некоторые люди пишут, что это невозможно, бестопливные генераторы невозможны, невозможно изменить мир. И давайте посмотрим аналогию, когда говорили про Крымский мост. Включаем. Технически Мост Крым построить невозможно. Его невозможно построить. Его не будет. Его никогда не будет. Все, что мы имеем, то есть мы имеем только мифологизацию. Mm -hmm. И вы видите даже в этом рейте, что никакие работы даже не начались. Вбить сваи невозможно. Усказать а, вот, какие-то конструкции невозможно. Ясно становится, что никакого моста, конечно, не будет построено. У России нет таких технологий для того, чтобы строить этот мост. Не будет там моста ниявов. Не, не будет! Они будут все сваи убивать, они для 10 Забивать! Никогда что-то не так, Можно чахую совесть продать, запитать Можно прыгать и плакать, что нечем дышать А по мне так лучше строить, чем разрушать Кто-то забивает людям каши мозги Кто-то просто ловил, на все доски Кто-то до краев патронами забил автомат Отличная работа, Россия. С наилучшими пожеланиями из Англии. Поздравления из Ирана. Я желаю мира для русских и украинцев. Это отличная новость для жителей Крыма. Высшее руководство в Киеве и Вашингтоне должно быть сходят с ума. Да здравствует Россия, последний бастион западной культуры. Россия строит мосты, США бомбят больницы. Я так счастлив за Россию, как будто это моя собственная страна. Я американец, который говорит, поздравляю Россию и Крым с поистине историческим событиями. В Соединенных Штатах это заняло бы лет 10 и стоило бы в три раза больше первоначального бюджета. В моем городе Коннектикут потребовалось 3 года, чтобы заменить мост длиной 35 метров. Удивительное достижение. Поздравляю. С наилучшими пожеланиями из Австралии. Путин должен быть президентом мира. Замечательное достижение. Хорошие работники. Поздравления из Канады. Вместо борьбы Россия объединяет людей. Вот почему Америка... Всегда будет террористической страной номер один в мире. Поздравляю Россию из Калифорнии. Отличная работа. Самый впечатляющий инженерный подвиг. 10 из 10. Да здравствует Крым с любовью из Бангладеша. Отличная работа. Поздравляю. Я бы с удовольствием пересек этот мост. Я думал, что Россия обанкротилась из-за всех этих санкций. Так говорила западная пропагандистская машина. Вперед Россия. Вы настоящая страна. Любой умный и свободный человек должен понимать, насколько вы важны, защищая нас от сионистского монстра. Удачи России с любовью от китайского народа. С любовью к России из Великобритании. Прошу прощения за наше коррумпированное правительство. Поздравляю вас со строительством восьмого чуда света. Друзья, на днях мой канал пересек рубеж 100 тысяч подписчиков. За это я вам всем очень благодарен. Всем, кто меня смотрит, огромное спасибо. Вот такое видео о том, что нет ничего невозможного Все говорили, что невозможно построить мост Сегодня по мосту ездят Завтра будут говорить, что невозможно бестопливные генераторы Невозможны генераторы без магнитного сопротивления Но компания Search Energy в июне 2018 года уже покажет действующие прототипы которые будут ездить по всей России, презентовать и показывать, как это все работает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, добавляйтесь ко мне на страницу ВКонтакте в друзья, участвуйте в акции, в подарках мегаватт-контрактов, получайте мегаватт-контракты и условия на моей странице. Благодарю за внимание.